Здравствуйте! Давненько я не писал видео, накопилось много тем. И вот одна из них. У нас грядет небольшая реформа. Реформа в плане сделок с недвижимостью. С марта 2023 года у нас сведения об объекте недвижимости смогут получить только собственники. Что это означает? Это означает то, что покупатель достоверно не может самостоятельно убедиться, не сможет самостоятельно убедиться в том, что продаваемый объект недвижимости принадлежит продавцу. Соответственно, как минимум, расставаться с деньгами следует только после того, как право собственности перейдет на покупателя. И с учетом нашей судебной практики, которая ну, фактически вынуждает покупателя доказывать свою добросовестность и должную осмотрительность при совершении этой сделки, возникает вопрос, как это делать. А делать, делать это можно, собирая как можно больше документов. Допустим, выписку, которую получает продавец можно просить его подписать, чтобы потом вопрос, что именно эту выписку, подделанную, допустим, вам предоставлял продавец, не возникал. Соответственно, эти все документы хорошо бы хранить. Более того, чтобы совершать безопасную сделку и иметь подтверждение своей должной осмотрительности при совершении такой сделки, Хорошо бы получать заключение специалиста, который проверит пакет документов и скажет, что вот эта сделка не имеет риски. Исходя из собранного пакета документов, никакие риски не просматриваются. Мы, к счастью, занимаемся такой деятельностью. Я лично уже более 20 лет проверяю объекты недвижимости перед сделками и проверил их большое количество раз и большое количество штук. Поэтому... Скажем так, в этом вопросе уже может играть и авторитет специалиста Когда документов недостаточно Если специалист вам сказал, что риски не усматриваются То надо полагать, что так оно и было И вы самим наличием такого заключения можете доказывать свою Должна осмотрительность, поскольку вы предприняли действия для того, чтобы проверить объект недвижимости, получили заключение специалиста и, в общем-то, были уверены в том, что здесь все хорошо. К сожалению, сейчас достаточно много оснований, по которым может вылезти проблема. Это в том числе и банкротство, это бывшие супруги, наследники, еждивенцы с обязательными долями в наследстве и так далее. То есть, все эти вопросы, они могут возникнуть уже и после сделки, что, безусловно, влечет риск утраты права собственности для покупателя. Поэтому мы ссылочку на свою услугу, конечно, оставим в комментариях к данному видео, но я думаю, что следует сказать, что Росреестр, прекратив выдавать по запросу сведения об объекте недвижимости одновременно обещает сделать qr-код на своих документах то есть вот сейчас мы можем видеть на всех доверенностях нотариальных появился qr-код отсканировав его мы можем убедиться что такая доверенность действительно выдавалась если на выписках появится такой же qr-код в принципе, достаточно будет документа, полученного от собственника, чтобы проверить, что такой документ действительно соответствует данным. Пока этого QR-кода не появилось, стоит навострить уши, что называется, и пользоваться доступными средствами. Доступные средства у нас остаются. Это поход к нотариусу с предварительным договором, который будет. Заказывать сведения о объекте недвижимости. Поход совместный с продавцом в МФЦ, для того, чтобы заказать и получить выписку прямо при нем. Да, то есть мы предоставляем живого собственника. Собственник при вас получает этот документ. Вы убеждаете, что такой документ получен из МФЦ. И есть еще вариант открытия данных продавцов продавцом для публичности этих данных. Но здесь, боюсь, вариант не совсем рабочий будет. Это будет достаточно проблематично делать. Более того, следует не забывать и о заявлениях о запрете совершения сделок без личного участия продавца, который у нас массово граждане нападавали и сейчас уже не помнят о том, что они их подавали, это может затормозить сделку без личного участия продавца. Если он что-то пытается делать по доверенности, а на самом деле подавал такое заявление, сделка будет приостановлена именно на этом основании. Поэтому те, кто собирается покупать в ближайшее время Объекты недвижимости, я думаю, следует внимательно к этому вопросу относиться. Мы вот по сделкам, которые мы сопровождали и проверяли, все документы храним в облаке и в случае суда в состоянии предоставить ну, практически полный комплект, в том числе и электронную переписку между сторонами, для того, чтобы она была использована как доказательственная база, в суде, поэтому сервис, который вы можете получить, это спокойная ваша жизнь, без походов в суды и нервных минут, которые вы проведете в суде. Поэтому смотрите, что совершаете и следите за своими контрагентами, которые могут подкинуть вам проблему. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.